Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Меня зовут Евгения. 6 декабря Русская Православная Церковь отмечает память святого благоверного великого князя Александра Ярославича Невского. Истинный христианин, мужественный защитник земли русской, горячий молитвенник за свой родной народ – Александр Ярославич Невский родился 30 мая 1219 года в городе Переяславль-Залеском. Его отец Ярослав Всеволодович, один из сыновей князя Всеволода Большое Гнездо, отличался благочестием и милосердием и был любим русским народом. А его мать, великую княгиню Феодосию, дочь рязанского князя, еще при жизни почитали святой. Она отличалась огромным милосердием к больным, к нищим, к сиротам, к вдовицам. Благочестивые родители постарались дать юному отроку Александру хорошее образование, пристойное для великого князя. Прежде всего, конечно, они заботились о его душе. Матушка часто водила его в храм, приучала молитве, читала с ним Евангелие, Псалтирь, Жития святых, по которым, в общем-то, тогда все отроки и учились. И юный Александр так горячо полюбил молитву, что избегал всяких игр и развлечений. И молился не только днем, но даже вставал ночью, зажигал лампаку перед образом спасителя и молился, молился за Русь. Конечно, ему приходилось еще заниматься физическими упражнениями, потому что будущий князь должен быть не только истинным христианином, но еще и воином, и уметь дать отпор врагам не только словом, но, если потребуется, то и мечом. В четыре года Александра посадили на коня, и в скором времени... Ему не было в равных ни в верховой езде, ни в стрельбе из лука, ни в метании копья, ни во владении мечом. И во всех других физических упражнениях он тоже был сильнее и ловчей своих сверстников. Но самое главное, конечно, это все-таки у него была молитва. Он много молился, прежде всего, за родную страну. А время действительно было тяжелое. Юный Александр жил в тот период Руси, когда у нас была так называемая феодальная раздробленность. То есть все русское государство было поделено на княжество. Каждый князь, владел своим княжеством, был единоличным там правителем. Великий князь находился в Киеве. И по всем основным вопросам, касающимся общегосударственной политики, князья должны были советоваться с ним. Они мало это делали. Каждый князь заботился только о своей личной выгоде, о процветании только своего княжества и часто ссорился с соседями. То есть между князьями была война. Поэтому, когда из азиатских степей на Русь хлынуло войско хана Батыя, Русь оказалась не способной дать отпор сильным, хорошо подготовленным ордынским воинам. И в скором времени Южная Русь, такие Фрезани, другие города попали под власть Хана. И наступила ордынская Иго. Хан Батый не дошел до Новгорода и северных земель. То есть эти области, русские области были от Хана свободными. Но там... Была еще одна угроза. Шведы и немцы хотели захватить эти участки Руси, воспользуясь тем, что с юга угрожал нашей стране хан Батый, и насадить католичество. Их не волновало, что Русь уже много лет как была православной. И в это трудное время и молился за Русь князь Александр, прося Господа дать ему возможность послужить родной земле а если нужно, и отдать за нее жизнь. И в скором времени возможность это ему представилась. В 15 лет юный отрок уже стал князем в Новгороде. Сначала там правил его отец, но у него произошел конфликт с вольными новгородцами. И Ярослав Всеволодович стал княжем в Суздале, а на свое место, как князя Новгородского, поставил своего сына Александр. Нелегко было юному Александру управлять вольнолюбивыми новгородцами. Но князь Александр преодолел эти трудности. Народ он расположил к себе своей добротой, своими милостями. Он был заступником сирот и вдовиц, помощником беспомощных. Он был щедр без меры. Так что никто не уходил с княжеского двора, не получив просимого. Отличался князь Александр умом, физической красотой и другими доблестями. Умел разрешить все конфликты и мелкие ссоры, возникающие между новгородцами. И за все это они любили его. И слава о нем гремела далеко по Руси. По свидетельству летописей, в целой России не было области, которая не хотела бы иметь его своим князем. Ну и была у князя Александра еще одна проблема. Нужно было оградить Новгород, Псков и другие северные земли от вмешательства шведов и немцев. Они часто нападали на новгородские земли, уводили жителей в плен, угоняли скот, увозили добро. Они старались и совсем завладеть землями и крестить всех свою веру. Так что с войском всегда ездили священники и епископы, готовые в покоренных землях насаждать католичество. От этих вторжений новгородцам нужно было защищаться. Юный князь Александр, едва отпраздновав свадьбу, спешит на западную границу новгородских земель и строит там укрепление. В то же время он собирает удалую дружину отважных бойцов. Вот по Новгороду разнесся слух, что на Неве появились шведы. Их король собрал великую силу войска и, наполнив много кораблей, прислал их на Русь. Командовал шведами правитель Биргер. Остановившись на Неве, он послал сказать князю Александру. Выходи против меня и, если можешь, сопротивляйся. Я уже здесь и пленю твою землю. Услыхав эти слова, князь Александр разгорелся сердцем. Придя в церковь святой Софии, он пал на колени и молился со слезами, прося у Бога помощи. Выйдя затем к своей дружине, он воскликнул: Братья, не в силе Бог, а в правде. Не убоимся множества ратных, яко с нами Бог! Настроение всех быстро изменилось. Святое одушевление князя передалось народу и войску. У всех явилась уверенность, что Бог не оставит своей помощью благочестивого князя. А враги тем временем не ожидали отпора, бросили якоря и предались отдыху. Князь Александр, не имея большого войска, употребил все меры, чтобы как можно неожиданнее ударить на врагов. Впереди своего войска он выставил сторожевые дозоры. Один из начальников такого дозора, Пелгусей, высмотрев расположение шведов, сообщил свои сведения князю Александру и еще открыл ему о своем везении. «Всю ночь провел я без сна, наблюдая за врагами», — говорил Пелгусий. «На восходе солнца я услышал шум и увидел на воде лодку с грибцами». Посреди лодки стояли святые мученики, князья Борис и Глеб. И Борис сказал, братья Глебе, вели грести, да поможем сроднику нашему Ярослав... Александру Ярославичу. Объятый ужасом, я стоял, пока лодка не скрылась из глаз. Радостно забилось сердце князя Александра при этом рассказе, но он велел никому не говорить об этом. Занималось утро 15 июля 1240 года. Туман с восходом солнца понемногу рассеялся. Наступил яркий и знойный день. Шведы ничего не подозревали. Их лодки лениво покачивались на волнах, привязанные бичевами к берегу. По всему побережью белели многочисленные шатры. И среди всех высоко поднимался златоверхий шатер самого Биргера. Прежде чем враги успели опомниться, русские ударили на них. Битва была жаркая. Шведы отчаянно сопротивлялись, но не могли противостоять русскому натиску. Юный князь понесся впереди всех, врубился в середину врагов и ранил в лицо самого Бергера. Возложил ему печать на лицо, как говорит летописец. Из дружинников князя храбро бился один именем Гаврила Алексич. Он бросился с лошадью в реку, наехал на лодку и, видя, что несут раненого королевича, въехал до самого корабля по доске, а когда, оттолкнув лодку, сбросили его в воду вместе с конем, то он снова бросился к кораблю и вступил в бой с самим воеводой. И так крепко бился, что убил воеводу и епископа. Другой новгородец с одним только топором въезжал в самые густые полчища неприятелей и так бесстрашно поражал их, что все дивились его силе и храбрости. К ночи битва стихла. Шведы, собрав своих раненых, сели в корабли и бежали в освояси. Победа русских была столь неожиданна и решительна, что они не осмеливались приписать ее своей храбрости, а объяснили помощью Божией. Притом и потери новгородцев были очень малы, всего лишь 20 человек. Со славой вернулся князь Александр в Новгород и был встречен народом с ликованием. За эту победу его прозвали Невским. Немедленно после победы над шведами князю Александру Невскому пришлось бороться с другими, еще более опасными врагами, немцами. Немцы уже давно нападали на русскую землю, а на этот раз они захватили многие русские города и посадили в них своих начальников. Они взяли Псков и уже были в 30 верстах от Новгорода. Не стало я ни крестьянину в деревне, ни торговцу в городе. Немцы хватали купцов, отнимали товара, опустошали поля, забирали скот, так что не на чем уже было крестьянину пахать землю. «Вупль и стоны раздавались по всей земле», — пишет летописец. А немцы еще и похвалялись, говоря, «Пойдем, унизим славянский народ!» Тогда князь Александр выступил против них. Действуя так быстро, как и в войне со шведами, он освободил Псков. Устремился в немецкую землю, пожег ее и много немцев побил. Тогда немцы собрали большую рать и решили покончить с новгородским князем. Они говорили, пойдем, погубим великого князя русского Александра, возьмем его живым в плен. Когда они приближались, стража князя Александра изумилась, увидев силу немецкую. Большую часть немецкого войска составляли рыцари. Закованные с головы до ног в железо. Русские звали их железными людьми. Князь Александр, помолившись в храме Святой Троицы и приняв благословение, выступил навстречу врагам. Время было зимним. Немцы шли по льду Чудского озера по направлению к Пскову. Александр Невский ждал их на берегу наблюдая с высокой скалы за движением немецкой рации. Много дум пронеслось у него за это недолгое время. Перед собой он видел врагов, с которыми не искал войны. Он вышел только для защиты русской земли и православной веры. Охваченный этим чувством, он воскликнул. «Рассуди, Боже, спор мой с этим высокомерным народом!» А впереди несокрушимой стеной двигались железные люди. И сошлись оба войска. Началась великая и злая сенча. Поднялся невообразимый шум от частых ударов мечей, от резко ломавшихся копий, от воплей сраженных. Не было видно льда. Все было залито кровью. Во многих местах лед не выдерживал тяжести войска и проламывался. Железные люди гибли в воде. Уже множество рыцарей пало под ударами топоров и мечей русских, но еще не видно было, кто возьмет вверх. В это время князь Александр с отборной дружиной ударил на немцев с той стороны, откуда они не ожидали. Дрогнули рыцари и побежали. Русские гнали их на протяжении семи верст. Многих побили и многих захватили в плен. После столь славной победы князь Александр вернулся в Псков. Весь народ в праздничных нарядах вышел встречать победителя. Вот он едет на коне, а близ него 50 знатнейших пленных. Дальше русские полки победителей и множество простых пленных. Радость у всех была необычайная, и громкие радостные клики долго раздавались в воздухе. Весть о разгроме рыцарей быстро разнеслась по немецкой земле. Они со дня на день ожидали князя Александра под стенами своей столицы и даже просили помощи против русских у короля датского. Но князь и не думал нападать на них. Ему достаточно было и того, что он навел страх на врагов и заставил уважать русское имя. Через некоторое время немцы заключили с новгородцами мир. Так печально окончилось предприятие Ордена против русских, с грустью восклицает один немецкий историк. Храбрый Александр принудил рыцарей к миру. С тех пор имя князя Александра Ярославича стало славным по всем странам, даже Дарима Великого. Около того времени усилились литовцы и начали пакостить во властях князя Александра. Едва получив известие о набеге литовцев, он с небольшим войском выступил им навстречу. А литовцы уже успели разграбить несколько русских городов и с большой добычей пытались уйти к себе. Князь Александр догнал их и побил так, что даже быстрые кони не могли никого спасти от смерти. После такого разгрома литовцы в течение нескольких лет не осмеливались подходить и близко к русским пределам. Итак, в продолжении пяти лет князь Александр Невский разбил шведов, немцев и литовцев. Этими победами он прославил русское имя и дал возможность русским людям заниматься мирным трудом. О славных победах князя Александра стало известно в Золотой орде. Надменный хан Баты пожелал лично увидеть воина о котором шла такая громкая слава. И он направил послов с приглашением князя Александра в Орду. Непосредственно Александр Невский не был подчиненным хана Батыя, и ехать был бы к нему не обязан. Но не ехать было нельзя. Князь понимал, что если он сейчас откажется, то хан Батый пойдет со своим войском на Новгород, и, конечно, подчинить себе и Новгород, и Псков, и Северные земли, так как монголы в то время были столь сильны, что дать им достойно отпор Русь не могла. И князь это понимал. Пришлось ехать. Невскому герою, ни разу не побежденному в бою, пришлось оказать покорность азиатскому владыке. И вот, взяв благословение у митрополита Кирилла, князь Александр... Ехал и прибыл в Орду. У Батыи был обычай. Приезжавших не сразу допускали к хаму, но отправляли к волхвам, чтобы пройти сквозь огонь и поклониться идолам. Александру Невскому тоже предстояло исполнить эти обряды, но благочестивый князь наотрез отказался подчиниться требованию волхвов. Не побоявшись смерти, он бестрепетно ответил татарским властям. «Я христианин, и мне не подобает кланяться творению». Смерть, смерть ему завопили волхвы. Приближенные отправились к Батыю известить о поступке князя. Все были уверены, что хан придаст его злой смерти. Но, к общему удивлению, Батый приказал не принуждать русского правителя к исполнению обрядов, а скорее привести к нему. Князь Александр вошел в ханскую палатку и, преклонив колено, произнес, «Царь, я поклоняюсь тебе, потому что Бог почтил тебя царством, но бездушной твари кланяться я не стану». Батый несколько минут молча любовался мужественно прекрасной фигурой князя Александра и, наконец, сказал окружающим, «Правду говорили мне, что нет князя равного этому». И почтил его хан многими дарами, и отпустил в Русь с великой честью. Так заканчивает современник летописец свой рассказ о путешествии князя Александра к Батыю.